Сегодня я хочу вам рассказать результаты того, что начало происходить в жизни после работы с вишутхой чакры, это зона творчества. Я на самом деле никогда на нее не жалуюсь, то есть моя профессия, она связана с тем, что я работаю очень много голосом, я много консультирую людей, вот. и я не думала, что меня может как-то удивить прокачка вишутхи, тем не менее. Во-первых, хочу отметить, что когда я уже планы занятий, у меня было очень хорошее настроение. И когда мы работали с Вишутхой, честно говоря, мне постоянно тянуло как-то улыбаться, вот, и уже даже в процессе занятия в мою голову посетили какие-то невероятные мысли. Более того, после того, как я ее прокачала, я пришла домой, и самое сложное было то, что у меня вот во время первых несколько часов у меня появилось так много мыслей, причем я вот реально оцениваю эти мысли как идея на миллион. Я просто боялась, что я не даю до дома не успею все записать. То есть первое, что я сделала, я взяла ежедневник и просто начала писать, писать, писать. Более того, что хочу сказать, прям сразу такой эффект. Я помимо того, что занимаюсь астрологией, нумерологией, хиромантией, я также веду свои женские тренинги, и я пишу статьи, то есть я писательница. И до этого просто я не находила времени. Я уже две недели не писала никакую статью. То есть просто не было времени. И тут был такой просто очень сильный эмоциональный заряд, что я вот села, я там бросила все, не поела. я села писать. То есть у меня накрылась такой скоростью. Получилась очень мощная, невероятная сила статья, которая, ну, на самом деле, нашла отклик у моих читателей. И более того, за эту неделю, когда вот после прокачки в Вишутхе, произошли невероятные вещи именно в Мэнтворд, реализации, а именно я на ходу вот так на щелчок придумала новый тренинг в, своей, в своем каскаде тренингов, и я вам более того хочу сказать, что просто даже нигде не объявляя, вот просто так чуть-чуть упомянув на консультации, что я там, что вот у меня есть такой тренинг, который, кстати, еще я даже не успела записать, он был только у меня в голове, у меня его купило несколько человек. Просто на самом деле невероятные вещи. У вас идеи будут появляться из воздуха. И более того, даже если вы еще эти идеи не обрамили в какой-то материальную форму у вас все равно люди будут покупать. То есть, представляете, это настолько невероятные потоки энергии, которые просто сметают все вокруг. И на самом деле, вот, Вишутка очень важная область, но, опять же, никто вам не даст ее прокачать, пока вы не пройдете как бы, базовые вещи, потому что нужно быть готовы физически, энергетически работать с творчеством, потому что, действительно, ваши потоки будут очень сильно влиять на людей. Вот, и... О том, что будет дальше, после того, как я прокачаю Аджина, я вам расскажу в следующем видео. Удачи, успехов, реализации, очень множество идей, и не бойтесь успеха.